Эй, пацан, хочешь халявный доллар получить, при этом играя в свою любимую КС-очку? Это зайди на вот этот сайт, ссылочка будет в описании. Авторизируйся через свой Steam, сыграй одну катку, один на один в кс го и забери свою халяву. Лучший комментарий на экране. Поздравляю, вот вам новая картинка, правила все те же, трейд ссылка и пиздатый коммент. Здрасте! Сегодня мы поговорим о вашем любимом сайте Obskins и о читерском расширении для этого сайта, создателем которого является админ таблицы SkinStrader. Называется расширение SkinStrader Helper. И что же оно делает, спросите меня. Да все просто. Это приложение поможет вам искать скидки на ОпСинсе. В расширении на данный момент находятся две торговые площадки и около 20 обменников. И это только начало. В в это расширение будут добавлены практически никому неизвестные сайты для трейда. Также это расширение намного быстрее своих аналогов, грузит страницу и сортирует нужные вам предметы. Так, а теперь давайте поговорим о функционале этого расширения на примере и сделаем для вас небольшой гайд по настройкам. Сделал я снова пару скриншотов, сейчас будем рисовать снова. Так, ну во-первых, статус подписки и плагин тут все понятно, активен, настроен, то есть у меня все куплено, настроено на этом скриншоте. А теперь кнопочка обновить настройки. Ее нужно нажимать, если вы меняете что-то вот в настройках, тогда обязательно нажимайте кнопочку эту и обновляйте страницу. Сами настройки сравнивать, сравнивать относительно к чему? То есть, к примеру, сравнивать цены сопскинса на Кайсмане. Либо сопскинс на битскинс. Либо сопскинс на любой другой обменник. В моем случае это было CS Money. Комиссия на CS Money у меня составляет 3%. И сортировал я от 30% до 36%. В чем разница между особыми и выгодными, это подсветки. То есть выгодные предметы будут светиться зеленым цветом, особо выгодные будут светиться у нас таким оранжеватым. Сейчас скриншоты ставлю на экран, чтобы вам было понятнее. Так, теперь сами настройки. Искать стикеры. Искать float. Сортировка. Подгружение данных хранилища, хранилище. Скрыть невыгодные. Во-первых, искать стикеры. Ну ты думаю, все понятно. То есть отображаются предметы с хорошими стикерами, да? Искать float, опять же, все понятно, ищется предметы, отображаются только с хорошим там флотом. А сортировка тут вот как раз таки сортируются предметы по выгоде. То есть, если вы ставите 30% и 36%, будет изначально от 30 до 36 сортировка. не невыгодный, очень удобная функция на самом деле. Очень часто, когда вы сидите на ленте Opskins и ловите какие-то предметы, какой-то обменник, то когда залетает большое количество предметов, вы теряетесь и не знаете, что покупать. Эта функция позволяет скрывать все невыгодные для вас э, предметы и сосредотачиваться только на нужном. Примерно так выглядит функция «Искать float». То есть вы видите то, что качество этого ножа «Minimal wear», но вот тут вот, вот синенькая хрень. Fan look. То есть это значит, что этот нож и будущий качество немного поношенного имеет плод прямо за завода. Теперь немного о том, как приобрести данное расширение. На данный момент это расширение идет бесплатно в комплект от подписки на таблицу скинстрейдер. И при этом я могу сказать вам, что это расширение намного пиже своих аналогов. Поверьте, я не просто так это говорю. И мне даже не заплатили за рекламу. То есть мне дали это расширение, сказали, о, братан, потести, блять. Я потестил, причем потестил и аналог этого расширения которое я думаю вы все знаете пиарить его я не буду и оно пиже оно быстрее все прогруживает она тщательнее сортирует и при этом оно стоит намного дешевле то есть купив подписку на месяц таблицы которая, кстати, не лагает каждые два дня и потом не дополняет вам дни, типа, знаете, ну вот, сегодня воскресенье, вот таблица легла, вот вам за то, блядь, мы добавим подписку, блядь, один день, похуй, то, что завтра понедельник и ты будешь весь день учиться, это нас не бьет. в этой таблице такого нету. То есть вы можете купить заодно охуенную таблицу и при этом получить еще пиздатое расширение бесплатно. Я поговорил с создателем, он вам сказал то, что как только на его таблице появится стабильный какой-то хороший онлайн и как только он за идет вот это расширение. Какие-то малоизвестные обменники китайские и так далее. Это расширение вырастет в цене в разы. Поэтому, если хотите брать, берите сейчас. Вот серьезно, просто идите и покупайте. Ссылочку на расширение, на таблицу, на это все оставлю. Также, если будете что-то покупать в промокоде, в профиле введите вирки. 10% сэкономите. Ну, и мне чуть-чуть подкинете мелочи. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. Удачи вам и всех благ.